приветствую вас друзья сегодня я хочу рассказать вам о одном из самых простых и в то же время действенных способов улучшения своей жизни причем любого ее аспекта способ который пришел к нам из глубины веков передаваясь из поколения в поколение кстати он уже знаком вам и причем с детства это сказки но не простые а трансцендентные Сказки, способные менять реальность. Эти сказки посвящаются планетам Солнечной системы. Их нужно читать, рассказывать или слушать в определенные дни недели. Каждая планета управляет определенным днем недели. Воскресеньем Солнце, понедельником Луна, Вторников, Марс, средой – Меркурий, четвергом – Юпитер, пятницей – Венера и субботой – Сатурн. Эти планеты всегда оказывают влияние на нас, но в свой день сильнее, то есть их функции более ярко отражаются на душевном и физическом состоянии человека. Этого влияния нельзя избежать, можно лишь только смягчить и правильно настроиться на нужную вибрацию, и тогда их сила и мощь будет помогать нам осуществлять нашу земную миссию – слушать и рассказывать сказки в определенные дни недели это своего рода обед или ритуальное действие которое мы выполняем для усиления положительных влияний планеты и нейтрализации негативных выполняя это простое действие внимательно с почтением и постоянно человек получает благословение планеты покровителя каждая планета несет свои благословения одни даруют изобилие процветание и мудрость. Другие даруют защиту и поддержку во всех начинаниях. Если слушать эти сказания в определенные дни недели, то в жизни человека начинают происходить чудеса. Решаются многие проблемы, улучшаются отношения между близкими людьми, растет материальное благосостояние, и дела начинают лучше идти. Вот, например, сказка, посвященная понедельнику, благоприятна для людей, у которых есть проблемы с общением которым трудно выражать свои мысли и чувства, а также она будет полезна тем семьям, которые хотят зачать ребенка, а также для тех, кто еще только хочет создать семью. Она поможет усилить женские качества, улучшить отношения в семье с друзьями, коллегами, родственниками, а особенно с матерью. Кстати, проблемные отношения с матерью свидетельствуют о проблемной луне в гороскопе. В последующих выпусках я буду читать сказки для планет-покровителей дней и недели, а также о влиянии, которое они на нас оказывают. Эти волшебные сказки способны творить чудеса, их нужно просто внимательно слушать. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить классы и делиться информацией в соцсетях. Ваша Мария Пахутова. Пока-пока!